Всем привет! С вами Марат, компания Hightech Monolith. Сегодня мы очередной раз заехали на объект в Токсово. Напомню, на этом объекте мы строим два дома в стиле Hightech на экстремальном склоне. И пойдемте пройдемся, расскажу, что сейчас у нас здесь уже произошло. Верхний дом. Здесь у нас планируется строительство дома. Есть цокольный этаж и еще два надземных этажа. Сейчас мы находимся на этапе возведения стен цокольного этажа. В целом, по объекту на текущий момент у нас есть уже залита фундаментная плита. Сейчас ребята занимаются монтажом опалубки. Армирование практически завершено. Вот особенностью данных стен и в целом проекта, мы ввиду того, что изначально разработали архитектуру полностью на весь дом и просчитали все нагрузки после этого, смогли оптимизироваться по расходу материалов у нас наружные стены здесь 250 миллиметров толщина внутренние стены 150 миллиметров толщина с пониманием того что у нас трехэтажный монолитный дом ну то есть не надо заливать трехсотую стену если у вас есть расчет который подтвержден проектантом и обоснован расчетом это как бы заведомо надежная история не надо тут экспериментировать значит После этапа армирования мы также здесь э, применяем э, внутреннюю разводку электрических сетей. Здесь уже опалубка закрыта. Сейчас в другое помещение подойдем, покажем, что это такое. В целом для устройства стен применяем вот такую мелкощитовую опалубку МСК. Наружный контур со стороны откоса мы будем формировать крупным щитом, потому что у нас... В нашем парке опалубка сейчас занята, все что есть у нас сейчас завезено и уже на, на заднюю стену будем применять крупный щит. В целом высота стен у нас здесь 3, 3 метра 5 сантиметров, в перспективе у нас еще пол поднимется на 20 сантиметров, тем самым мы уже получим 2,85 в чистоте высоту цокольного этажа, что в целом для комфортного проживания достаточно вполне. Сейчас также можно увидеть, что у нас стена смещена вовнутрь. У нас есть расстояние от торца плиты до э, наружной грани стены 250 мм. Сделано для того, чтобы в перспективе у нас здесь вошел слой утеплителя 150 мм ФППС и наружный облицовочный слой из лицевого бетона, который здесь будет заливаться после того, как мы сделаем это утепление и зальем перекрытие, чтобы у нас не было шва в зоне примыкания так как у нас есть изначально вся проектная документация мы предусмотрели эти размеры и сейчас у нас все это дело ну, в размер идет и никаких перспектив у нас переделок не предвидится вот здесь у нас планируется сейчас закрытое щитами окно после бетонирования мы его увидим здесь окно в сауне которое здесь будет находиться и из этого окна можно будет наблюдать вот, соответственно, на нашу красивую перспективу, ради которой все это дело затеяно Опять же, архитектура позволяет такие решения применять этот выпуск в целом про архитектуру Вот наши скрытые розеточки В целом для устройства таких элементов применяется ну, комплектация от разных поставщиков У нас есть скрытые подрозетники АББ, есть соединители ДКС Вот эти специальные отводы косые для подключения уже кабеля, это тоже АББ И специальные подрозетники, в которые в перспективе будет заходить кабель в целом, как это работает история. Сейчас мы вставили, ну, здесь много, где в стенах уже закрытые опалубки, есть такие элементы. После э, бетонирования мы при съеме опалубки у нас только на стене будет такая крышечка. Потом, когда придут электрики, уже на этапе электрического монтажа, эти снимают крышечки. И мы уже видим пространство, в которое можно запустить кабель. Здесь есть специальное отверстие, через которое кабель будет заходить в розетку. Сейчас, ну, здесь пластиковая заглушка не срезана еще, но в целом она срезается и сюда... Кабель этот заводится. Розетка собирается вся на инвентарные соединения, герметичные, качественные. Все это дело будет соединено. Здесь у нас есть специальный отвод. Можно видеть, что он косой для того, чтобы кабель, когда будет заводиться, не упирался там, в 90 градусов отвода. Все-таки полого заходил и попадал в розетку. Также есть вот такой элемент. Не помню, как он конкретно называется. Его задача в том, чтобы сформировать отверстие, здесь тоже есть вот такая крышечка, через которую потом, когда электрики будут раскладывать, они по плите разведут кабеля, зайдут в розетку и нас их подключат да, что дает эта история? во-первых, это отсутствие а, штрабления в перспективе стен. то есть мы не будем разрушать целостность стены второе, это экономия времени потому что Штрабление делать такое долгое, трудоемкое, особенно железобетон штрабить это вообще э, ну, сложный процесс. Также не надо будет делать дополнительные подрозетники какие-то везде, потому что они у нас уже предусмотрены в тех местах, где они должны быть. Решение по подрозетникам надо принимать на основании дизайн проекта. Но в рамках данного проекта у нас есть уже архитектура и дизайн на стадии проработки, технический дизайн уже завершен, и мы на основании этого уже можем делать выводы, где у нас розетки нужны, где выключатели подсвет, где у нас ТВ-розетки, интернет-розетки. Все это есть в проекте, и на основании этого проекта мы это все дело применяем. Соответственно, здесь у нас будет две розеточки, высота от пола 300 мм, чистый пол у нас 20 см в этой зоне, и после этого будет вот здесь розеточка ставиться. Соответственно, такое решение позволяет, а, это сэкономить время на монтаже, б, не нарушать целостность конструкции, в, это экономнее Потому что штробить стену Штробить подрозетники стоит дорого Это история дешевле и быстрее монтируется В целом это намного чище получается Потому что штробление это пыль Которая тоже многих раздражает Вот здесь можно посмотреть У нас есть блок розеток Который расположен уже в двух отметках Вот можно увидеть У нас здесь четыре подрозетника стоят на этой высоте здесь три подрозетника стоят ниже, это, соответственно, розетки, здесь блок под телевизор, под розетки есть соединение для, ну, если у нас будет, допустим, стоять здесь тумбочка, будет стоять какая-то ТВ-приставка или там Xbox, PlayStation, для того, чтобы кабель не болтался снаружи, а от, от этого устройства уходил в стену и выходил сзади, и в телевизор втыкался, и ничего у нас снаружи не болталось, Соответственно, для этого предусматриваются вот такие трассы, они здесь у нас есть, вот такая история получается. После бетонирования мы увидим только крышечки, все эти трубы будут скрыты в теле стены, и все это дело достаточно функционально и эстетично. Также преимуществом является то, что нам не надо будет разрушать, если мы делаем лицевой бетон, допустим, да, можно, ну, Если мы делаем лицевой бетон, штробить его нельзя, потому что ну, вид уже изменится. Восстановить штукатуркой какой-то этот уже слой будет невозможно. Здесь мы разрушать этот слой не будем, потому что у нас эти элементы уже стоят на своих местах. Планируем дальше э, принимать здесь бетон на следующей неделе, завершить монтаж опалубки. Здесь у нас еще предусмотрено выпуска армирования под лестничный марш мы их пока оставляем, не бетонируем после того, как мы залием перекрытие будем заливать здесь лестницу она у нас здесь, насколько я помню идет вот так вот по дуге и поднимается уже на перекрытие первого этажа очень густое армирование балок так как стена узкая все тут достаточно плотно маленький слой между рядами арматуры будем применять вибраторы с узкой булавой 28-й, наверное Здесь тоже достаточно густое армирование. Обладая проектом э и грамотным расчетом, можно оптимизировать объем расхода арматуры, бетона в конструкцию. Если без проекта идти, будешь делать перезапас, на чем потеряешь деньги при закупе материалов и оплатишь стоимость работ выше. Видно, как вырисовывается сам дом, цокольный этаж. Я думаю, после бетонирования, когда мы снимем опалубку, мы увидим вот эти расположения окон. Вот, опять же, у нас есть основная перспектива, на которую нацелено ну, это строительство. Мы хотим видеть озеро из этих домов. И поэтому можно посмотреть, что дом именно развернут основным главным фасадом к, у, к нашему виду. Даже цокольный этаж и расположение его окон. И зон отдыха все вот расположены как раз на эту зону это вот такие вопросы решает архитектура если вы обладаете каким-то участком да любым участком у вас есть в любом случае на участке какое-то знаковое место дерево какой-то вид есть какая-то красивая въездная зона может быть основание типового проекта или там по своему разумению если вы не архитектор рекомендую не действовать так лучше нанять профессионального архитектора он уже сможет понять вашу задачу и ее реализовать э, так как оно ну должно быть понятно архитектор архитектору рознь э, ну мы по крайней мере исповедуем такую историю что все-таки э, каждый участок уникален и запрос заказчика всегда уникален и для того чтобы получить то что вы хотели бы э, лучше ну, пользоваться услугами профессионалов Опять же, на основании качественно Разработанной архитектуры Можно оптимизировать объем работ Стоимость материалов Точнее, стоимость, не стоимость Стоимость строительства за счет оптимизации Объемов материалов и работ, которые будут использоваться на этапе строительства Но это можно делать только на основе Уже законченного архитектурного проекта Ну, делается расчет Разработка Альбома КАЭР, конструктивное решение Так, сейчас мы пришли к нижнему дому мы нулевой цикл В принципе уже завершаем Мы здесь забурили 120 свай Залили вот такую плиту Она тоже была густо заармирована Здесь 20 арматура Верхней сетки 12 внизу Много выпусков под стену Сейчас ребята занимаются армированием Стены Подпорной стены нижней Это высота стены порядка 5 метров Здесь После того как мы зальем эти стены мы будем производить обратную отсыпку задней пазухи. В целом стена у нас, соответственно, вот, вот этой формы пойдет, как выпуска. И у нас можно увидеть, что сзади остается вот такая плита, которая просто засыпется землей. Она является нашим якорем, которое анкерит наш фундамент в этот склон. Напомню, тут склон очень лихой. Перепад только вот... От верхней точки до, до, от дороги до меня сейчас порядка где-то 12 метров. И еще вниз метров там 15 уходит. Поэтому для того, чтобы зафиксироваться на этом склоне, спать спокойно, ну, применяется достаточно усиленное решение по фундаменту. В целом мы уверены в том, что здесь все будет хорошо. Были изначально какие-то сомнения, ну вот после проведения расчетов. И в целом уже на практике мы видим, что здесь склон это держит, терпит. Поэтому мы дальше продолжаем здесь работать. Сейчас у нас, соответственно, ребята завершают армирование стены в этой зоне Дальше мы пойдем в сторону по всему откосу Займемся монтажом опалубки Зальем эту конструкцию Отцепим сверху вот эту площадку И пойдем уже выше подниматься к дороге Где у нас является точка нуля по этому проекту Здесь у нас выпуск есть под колонну в этой зоне у нас тоже будет достаточно высокая колонна, на которую будет потом опираться плита, перекрытие. В целом в рамках именно вот этого проекта у нас предусмотрено, ну здесь много сложных инженерных решений, таких как врезка в склон. Будут большие монолитные консоли, которые будут нависать вперед. Здесь тоже задача раскрыть максимально вид вот на эту перспективу. У нас есть здесь пруд зеленый внизу, там есть озеро, здесь есть спортивная трасса, которую можно... Бесконечно рассматривать вид на лес И пока э, мы еще находимся на, на любом этапе Но после того как мы это поднимемся Мы уже сможем на это смотреть В рамках этого проекта у нас есть достаточно стесненные условия Здесь есть сложность с подъездными путями Если к верхнему дому у нас напрямую подходит дорога С которой мы можем работать Здесь внизу у нас есть дорога сверху ну от которой расстояние Вот допустим даже до этого Места метров 20 получается Вот здесь есть съезд для э, Тракторов Но любой грузовик сюда заехать не может Или кран Поэтому у нас сейчас будет сложная И трудоемкая задача возвести вот эту стену Будем применять мелкощитовую опалу Которую нам придется собирать вручную Но после того как мы уже отцепим верхнюю площадку Там уже сверху мы сможем работать Потому что мы приблизимся к склону ближе также мы для того чтобы нам производить отсыпку сейчас заново начнем перекапывать участок верхнюю зону строить новую дорогу которая будет подходить к верхнему пятну для обратной отсыпки у нас там порядка 500 кубов песка будем забивать сейчас в ту пазуху но ну, опять же после того как мы эту пазуху забьем будем обратно дорогу перекапывать и восстанавливать рельеф участка сейчас можно увидеть что у нас вот здесь есть такая пологая яма у нас там видно синенькая труба ребята завершили строительство скважины кстати можете к ним обратиться классные ребята столкнулись со сложностями когда бурили там в скважине обвалился какой-то камень и зажал бур они его похоронили привезли новый заново забурили ну задачу решили водичка течет все хорошо компания геопроба ссылка на них под видео Перейдите, обратитесь ну, Ребята знают свое дело и в целом Достаточно ответственно подходят, несмотря на какие-то Трудности. В рамках общей Нашей концепции развития этой территории Мы все равно шли по правильному пути, правильный путь заключается в том, что изначально вы разрабатываете архитектуру, архитектура основывается на топографической съемке, опять же, если у вас есть какие-то нестандартные условия, такие как сложные грунты или сложный рельеф, тут подключается еще и конструктор к этому процессу, для того, чтобы, ну, так сказать, фантазия архитектора могла превратиться в реальность, а не остаться фантазией Потому что это сделать невозможно Соответственно уже на этапе архитектуры Совместно с конструктором Архитектор предлагает свои какие-то Концептуальные решения Если эти решения утверждаются разрабатывается уже конечная архитектура Это в целом внешний облик Дома, его размеры, его габариты, планировки внутренних помещений, его посадка И на основании этих данных уже можно приступать к разработке конструктивных решений и в целом к строительству Если э, исключить вот именно звено архитектора из этой истории Обыватель не может, э, ну мой, на моем опыте, что скажу, обыватель не может сказать, что ему надо Или... Э, Сказать, учесть все нюансы и перспективы, когда он заедет в дом, ну, не сожалеть о том, что он где-то забыл что-то там, окно какое-то сделать, или дверь, или лучше бы дом надо было чуть повернуть, все-таки архитектор, который разбирается в этом вопросе, может э, учесть этот момент, вот на примере этих домов можно увидеть, что тут задача стояла Увидеть этот склон, построить дом в стиле хай-тек Учесть, что у нас в том доме въезд снизу, в этом доме въезд сверху Достаточно сложная задача, я скажу вам Но вот архитектор может такие задачи решать Ставить дом на участке, правильно делать посадку дома Правильные перспективы из дома показывать Э, все это делается ну, в формате 3D-моделирования Это всегда можно посмотреть, как это выглядит внешне Как это будет выглядеть изнутри э, В целом, э, ну, у нас в компании сейчас есть штат архитекторов Которые решают данные, вопросы И ну, я не то, что сейчас продаю там, нашу услугу Я просто хочу сказать о том, что если вы захотите строить дом У вас есть какая-то нестандартная да, Даже если есть стандартная задача э, Всем рекомендую обращаться к архитекторам потому что стиль жизни у каждого разный, кто-то любит машины, им надо много места под машины, кто-то любит там банные или семейные какие-то процессы, и там немножко другая задача стоит, кто-то хочет спортзал под определенный вид спорта, и там тоже есть большая разница, много, масса нюансов, которые надо учитывать, и вот только архитектор, знающий свое дело, может эти вопросы решить, ну, сам человек, если он этим профессионально не занимается, ну, навряд ли он сделает это так качественно, как сделает любой архитектор. Опять же, на основании качественной разработки архитектуры можно разработать хороший конструктивный раздел, учесть все э, моменты и оптимизировать объем работ. Потому что, не обладая архитектурой, не обладая точным правильным техническим заданием на строительство, расчет делать не то, что сложного невозможно, поэтому делается перезапас на какие-то дополнительные нюансы, что вытекает в увеличение бюджета строительства. Что у нас еще из позитивного здесь на этом участке? Здесь у нас этот склончик. У нас в перспективе эта земля будет развиваться, у нас планируется здесь банный комплекс, какая-то спорт площадка, она тоже есть уже в рамках концепции архитектуры, но на текущий момент мы приняли решение, что все-таки мы сейчас занимаемся в основном строительством наших домов, потом, когда эта история закончится, мы уже перейдем на эту зону, наверное, в следующем году уже, пока для того, чтобы у нас не было сползания грунта, ну и в целом, чтобы это было более опрятно, мы вот засеяли травой, она уже выросла, можно так уже ну, приятно это все достаточно выглядит у нас остался вот этот кос еще ребята сейчас им позанимаются есть какие-то проплешинки мы их подравняем. но в целом вот это уже вид радует, он такой приятный уже как будто бы на готовый участок заезжаешь, Может можно здесь даже на пикничок прийти заказчику отдохнуть у себя на участке, вот так это выглядит классно же? на сегодня наверное все спасибо всем кто смотрит наш блог про эту стройку кому интересно приехать сюда Можете нам написать Мы вам строим экскурсию Расскажем на месте, как мы это делаем Здесь еще будут разные фишечки С точки зрения монтажа закладных В плане перекрытия Будем монтировать светильники Их соединять уже трубками Также у нас планируется Сейчас вот, после того, как мы сделали скважину Будем садить кессон Делать разводку на два здания тоже Потом покажем, как мы это будем делать Ну а пока стройка идет у кого есть вопросы тоже пишите будем снимать видео рассказывать показывать отвечать всем хорошего дня с вами был марат компания хай-тек монолит всем пока